здравствуйте с вами вновь анна савочкина и мы продолжаем читать евангелие от марка но прежде чем продолжить евангелие от марка я хочу попросить иисуса христа духа святого чтобы он присутствовал здесь и помог нам понять его истину дорогой мой небесный отец сын и святой дух я прошу тебя будьте с нами помоги господь понять слово твое духом твоим святым разъясни Слова истины Твоей. Без Тебя ничего не можем. Слава тебе, и хвала Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. И еще я хочу сказать, что вначале я все-таки хочу еще познакомить вас с одним удивительным псалмом. Этот псалом говорит о ценности жизни и насколько мы важны для Господа что каждый из нас – это самое лучшее творение, которое создавалось здесь на земле. Человек – это образ и подобие Божие. И Господь хочет, чтобы мы в течение нашей жизни именно приобрели это полное, полное этот образ и подобие Божие. И вот этот псалом мне всегда напоминается или вспоминается, когда человек хочет прервать чью-то жизнь – ну и вот здесь больше всего мне хочется сказать о тех жизнях, которые не могут сами себя защитить. И вы понимаете, наверное, о чем я говорю. Я говорю об абортах или о тех убийствах, которые могут, может делать человек, совершая какие-то действия, например, новые технологии и так далее. Если вы хотите понять, о чем я говорю, вы можете на моем YouTube-канале познакомиться, что это такое. Например... Технология ИКО. она тоже может содержать один из моментов, когда чьи-то жизни могут прерваться. Жизни тех, кто не может за себя заступиться. Жизни человека, который еще не может ничего сказать. Жизни человека, которого еще никто не видит. И вот это 138-й псалом книги Псалтырь очень хорошо сочетать чтение Ветхого и Нового Завета. Евангелие от Марка — это Новый Завет, это Благая Весть, а Псалтырь — это молитва святых божьих людей, которые оставлены нам на века для того, чтобы мы могли учиться у них и молиться вместе с ними. Эти молитвы помогают нам дальше молиться своими молитвами. Итак, Псалом 138. «Господи, Ты испытал меня,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 Сзади и спереди ты объемлишь меня и полагаешь на мне руку твою, дивно для меня видение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу, взойду ли на небо?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 Устроил внутренности мои и соткал меня в чреве Матери моей. Славлю тебя! Дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаен был в тайне, во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой. Удивительно, я немножко здесь остановлюсь, потому что это... Желание души моей, чтобы я осознавала каждый миг, и чтобы вы осознавали каждый миг, что Господь везде, Он объемлет меня. Вот другого слова лучше не найдешь. Он окружает меня. Где бы я ни была, я могу не бояться. Если я в любви Божией, я всегда с Ним. Я могу протянуть руку, и Он тут. Я могу крикнуть Иисус, и Он тут. И Он успокаивает меня. Поэтому я, конечно, рекомендую вам тоже читать и дальше псалмы.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 смотрел на меня и показывал мне меня саму, потому что все мы люди греховные, все мы согрешаем, святого здесь на земле нет ни одного, и мы часто не видим своих грехов, и самое удивительное, что мы часто видим чьи-то грехи, а свои нет. Прости меня, Господи, и помилуй меня, и помоги мне прежде всего видеть свои прегрешения, чтобы не на других смотреть, а на себя». «Благодарю тебя, Господь, что ты можешь смотреть на жизнь мою и не допустить, чтобы я ошибалась». Эта молитва должна быть каждого человека утром, ну, не обязательно именно это псалом, чтобы Господь направлял наши стопы на правильные наши ноги, наши пути, это не значит, что только ноги, Все, все, что мы делаем, чтобы мы делали по воле Господа. А сейчас я хочу, чтобы мы продолжили чтение Слова Божия. Это была наша молитва. Вы, наверное, помните, чем мы закончили. В 8 главе, 38 стих, говорит: Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Это предупреждает нас, чтобы мы никогда не стыдились возвещать истину, что Иисус, Сын Бога Живого, что Иисус спас нас и оправдал. Продолжим историю дальше. 9 глава, и сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царствие Божие, пришедшее в силе». Ну да, слова «вкусят» и так далее, наверное, для многих, может быть, режут ухо или немного непонятное, но это каноническая Библия, и я думаю, «вкусят» – это значит, как бы полностью попробуют все это познают Бога до конца, как бы он войдет внутрь, и они уже не увидят смерти. Я понимаю, почему они не увидят смерти. Когда человек рожден свыше, то есть когда он впустил Иисуса Христа в сердце, он уже не боится жить, и он не боится умирать, потому что он понимает, что смерти нет. Для него нет смерти. Поверьте, вы, наверное, видели мое видео, когда я говорила, что я была больна аппендицитом. да, и У меня был тяжелый аппендицит с местным перитонитом. И я уже как бы перед самой операцией, мне вообще было все все равно. И вы знаете, я не знала тогда, что за меня молилась моя церковь. Но я была как бы окружена чем-то таким теплым, уютным. И мне было неважно, где, куда я пойду, где, что я буду делать, проснусь. Я, буду ли я жива после операции и так далее. Мне было только важно, чтобы тот, кто остался здесь на земле, и кто еще не до конца с Богом или вообще не с Богом, из моих близких, родных, любимых мне людей, были с Богом. И когда я знала, что скоро я уйду в наркоз, я просто помолилась и сказала, «Господи, да будет воля Твоя, но Ты сохрани близких моих и соблюди их во имя Твое, чтобы они спасены были». Потому что я не боялась ни операции, ни наркоза, потому что я с Богом, понимаете? Он объемлет меня спереди, сзади, куда бы я ни пошла и какие бы испытания не были, Бог со мной. И вы должны понимать, что Он всегда с вами. Не надо бояться, нужно жить и каждый день жизни отдавать Ему. И по прошествии дней шести взял Иисуса, Иисус Петра, Иакова, Иоанна, и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем, или При этом Петр сказал Иисусу, Рави, что значит учитель, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, ну три шалаша, тебе одну, Моисею одну и Илию одну, ибо не знал, что сказать, потому что они были страхи. Знаете, когда страх накатывает, и человек вообще не понимает, что говорит иногда. Вот тут тоже, наверное, было такое. Я не думаю, что ему очень хорошо было, но он увидел, вы знаете, он увидел тех людей, которых давно нет на земле. Он увидел Иисуса преображенным. Вы знаете, есть такой праздник – преображение Господне. Именно вот это место мы сейчас читаем об этом празднике, когда Иисус так преобразился, что одежды его стали блистающими, белые как снег, что он стал совершенно неузнаваем, он стал таким, каким он уйдет на небеса. И они, Петр испугался, как, наверное, испугался бы каждый из нас.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 когда придет момент, когда Иисус воскреснет из мертвых». И они удержали это слово, спрашивали друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых»? И спросили его, как же книжники говорят, что Илия надлежит прежде прийти? Опять же, это предсказание пророческие из Ветхого Завета, что перед тем, как явится Мессия, Христос, Спаситель мира, придет Илия. Что же отвечает Иисус? Он сказал Ему в ответ «Правда». Илия должен прийти прежде и устроить все. И сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Илия это как бы прообраз, это не сам Илия, а это Иоанн Креститель. Но так считают многие толковники, и я тоже убеждена в этом, что именно роль Иоанна Крестителя была в том, чтобы быть предшественником Иисуса Христа и приготовить путь ему. И в других Евангелиях мы слышим это и видим, что он пришел приготовить Путь Господу, путь Иисуса Христа. Перед этим Он был на реке Иордан и крестил людей в покаяние и просил их покаиваться, покаяться, ибо говорил, что Ибо приблизилось Царствие Божие. Мы читали это уже место, то есть и как раз об этом говорит Иисус Христос. И мы уже читали, как с Ним поступили. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его. Он спросил книжников, «О чем спорите с ними?» Один из, из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом нечистым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и искрежет зубами своими и цепенеет». «Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Возмущение тоже Иисуса понятно. Это возмущение не о том, что люди очень плохие, это возмущение о том, что вера мало в нас. И перевели, привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. Вы, наверное, кто-нибудь уже видели такие же ситуации, когда человек падает, его хватает судорога, и пена изо рта, крик, может какое-то вырваться трудное дыхание и так далее. Но вы знаете, вот здесь четко сказано, что это бес поверх его на землю. И спросил Иисус отца его, как давно это сделала с ним. Он сказал с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько нибудь можешь веровать, все возможно верующего. Вот это вот ключевое слово. Вы слышите? Все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Это говорит о том, что мы можем говорить «верую», но веры настолько мало. Мы вроде бы верим и тут же сомневаемся. Так, ну вот такова природа человеческая. Сколько бы мы не ни были, ни были здесь, и не видели бы чудес, все равно мы продолжаем сомневаться. Чудеса, я уже говорила, происходят там, где мы верим, и чудеса именно… Меня там комментировали, что и сатана может делать чудеса. Такие чудеса, которые творит Господь, только может делать он. И здесь мы можем не сомневаться, когда мы видим руку Господа, мы точно понимаем, что это совершил Господь.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 Ученики его спрашивали его наедине, почему мы не смогли, не могли изгнать его. И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Вот, кстати, вот это место, если вы будете читать в других переводах, например, в Новом Русском переводе, где есть параллельные места, в которых также, или ссылки, в которых говорится, что в самых ранних рукописях, которые были найдены, нет вот этого стиха, что не добавлено слово от поста. Но, вы знаете, пост – это очень важная практика, и действительно, когда в посте человек молится, он может быть более сосредоточен на Боге, и сила молитвы э, ну, возрастает, так считают. Я думаю, что это действительно верно, и в моей жизни был длительный пост, когда я молилась за своего сына. И я знаю, что действительно в эти дни ты более сильно э, м, м, пребываешь в молитвенном духе. Ты постоянно находишься как бы на стрёме или на стороже, и постоянно молитва вырывается из уст твоих. Поэтому, может быть, и здесь добавлено слово, что только постом и молитвой. Молитвой и постом, то есть изгоняется род сей. Выйдя оттуда,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 о чем дорогу вы рассуждали между собой? Они молчали. Потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. Опять же, вы знаете, вот я уверена, что Иисус знал, о чем они говорили. Но человеку очень часто хочется быть больше, выше, избраннее и так далее. И это все гордыня. И Иисус видел это. И гордыня часто подступает кому угодно. И опять же, говорится, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение чтобы Господь вовремя показал нам наш грех. И вы знаете, когда мы начинаем видеть грехи в других людях, это значит, скорее всего, и в нас это есть. Надо смотреть за собой прежде всего. И Сев призвал двенадцать и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Понятно? Какое удивительное предупреждение дано нам. Если, бы мы, мы, если мы хотим быть первыми, мы должны быть последними и быть слугами. И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Но мы знаем, кто послал его. Это наш Отец Небесный». При всем, Иоанн сказал, «Учитель».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 Ну, Жернова, вы, наверное, тоже знаете, если кто-то видел в музеях или где-то еще в деревнях, может, осталось такое, когда большой такой камень, сверху другой камень, внутри дыра, и даже было так, ослики, лошади крутили эти Жернова, кидали туда зерно, и один камень крутился вокруг другого, и перетиралось зерно, превращалась в мука. То есть это очень серьезно. Серьезно, да? Жирновый камень, он очень тяжелый, и вот такой вот, кто соблазнит одного из малых всех верующих в меню, тому лучше было бы, если бы повесили ему жирновый камень, на шею бросили его в море. То есть смысл таков, что если один человек соблазняет более слабого, более немощного, маленького ребенка, лучше бы ему не родиться даже лучше бы ему умереть потому что грех этого человека велик мало того что он уже в грехе но и другого толкает вот здесь я остановлюсь и это относится к зависимым людям смотрите алкоголик он всегда зовет другого и говорит давай выпьем очень часто сначала пьет муж потом начинает пить жена наркоман он колется сам но ему нужна обязательная компания Поэтому как бы хотелось мне, чтобы все, кто пытается кого-то соблазнить на какой-то грех, услышали это слово. «А кто соблазнит одного из малых всех, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». Очень страшное предупреждение, и мы должны понимать, что это предупреждение дает сам Иисус Христос. «А если соблазняет тебя рука твоя, Отсеки ее. Лучше тебе вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь угасимой. Но гиена ⁇ это в Иерусалиме была, можно сказать, помойка, где вечно горел огонь. И гиена ⁇ это про образ ада. Того места, куда будет брошен написано «Сатана и Денгел, и демоны», «Огонь неугасимый», «Жар», где будет войск, режет зубов. То есть это страшное место, которое описывается вот такими терминами в других во многих словах Библии. И отсеки понятно, что это не прямо «бери, возьми отсеки, но ты должен понимать, что как важно, опять же, как важно очищать себя, и не допускать не только у себя греха, но чтобы и другой соблазнялся, делал грех, потому что ты так поступаешь. Поэтому на верующих висит очень большая, лежит очень большая ответственность, потому что за вами смотрят. Мы должны поступать как верующие. И если мы кого-то учим, а не поступаем так, то вряд ли другой человек будет и пойдет за нами, или послушает нас, где червь их не умирает и огонь не угасает.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 где червь их не умирает и огонь не угасает. Вы знаете, вот эти вот тоже стихи, где черв их не умирает и огонь не угасает, некоторые исследователи Библии говорят, что в древнем варианте этих вот стихов не было. Я не могу оспаривать, я говорю только то, что я читала. Возможно, так. Но, с другой стороны, точно говорится о том, что лучше быть без ноги, чем с двумя ногами и грешить этими ногами. Лучше быть без руки, чем с двумя руками и грешить этими руками. Поэтому да благословит Господь иметь нам две руки и подавать нуждающему кружку воды, две ноги, и бежать туда, где люди не знают Слова Божьего и не стыдясь рассказывать об Иисусе.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 Соль тоже неоднократно Иисус Христос использует в притчах или в сравнениях, потому что, ну вот, например, даже возьмите несоленое яйцо, трудно съесть, да, посолили, оно уже вкусное, несоленое мясо, порой вообще в рот не возьмешь, несоленая рыба, все любят что-то подсолить, что такое, если соль не имеет силы? Значит, ты сыпишь, а соль не солит. Ну, я такой соли не видел, но, наверное, такая бывает соль. То же самое наше слово. Оно не должно быть пустым. Это говорится о том, что чтобы рассказывать благую весть, чтобы учить человека добру, ты сам должен поступать так. Это закончилась 9 глава. Я хотела прочитать сегодня больше, но, наверное, и так очень много информации, ее надо переварить. Поэтому Библию читать нужно осторожно, с остановками, разбираясь в каждом слове не пропуская таких важных моментов, которые показывают нам, как надо жить. Вы знаете, когда мы приходим к Богу, прежде всего мы хотим так поступать, но очень часто сами не можем. И только Господь может своей силой дать нам силу, дать нам Дух Святой, который будет жить в нас, и будет учить нас, и будет направлять нас. Но мы видим, что даже если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Как часто мы смотрим не туда, куда надо. Даже сейчас очень много интернета, телевидения, много всякой грязи. Не смотрите на нее. Если на улице слышите плохие слова, не слушайте их. Не уподобляйтесь тем. Если вам говорят какие-то анекдоты пошлые, противные, отойдите оттуда. Не будьте в тех компаниях, где говорят Зло, где развращают вас. Старайтесь отойти, старайтесь служить Богу чистотой и учите других тоже этой чистоте. Я благодарю вас, что вы сегодня опять были со мной. Я вижу, что вы слушаете Библию вместе со мной, читаете ее вместе со мной. Пусть не так много народа, как которые читают другие или смотрят другие видео, но есть со мной большая аудитория, я благодарна вам всех. Да благословит вас Господь, я буду дальше пребывать с вами, быть с вами. Я уже говорю словами Библии, но я постараюсь быть с вами, если Господь мне позволит. Да благословит вас Господь, да пошлет вам свой мир и радость. Прибудьте с Духом Божиим во имя Иисуса Христа. Аминь.